Три секрета денежного мышления. Сегодня мы поговорим про такую тему, о том, какие есть секреты и лайфхаки, которые позволяют людям зарабатывать некоторые больше, и, соответственно, посмотрев это видео до конца, вы сможете применить их в своей жизни тоже. Кто еще не знает, меня зовут Сергей Кузнецов, я являюсь руководителем компании «Долг и эксперт в области списания долгов. Если у вас есть сложности с кредитами, вы не знаете, как внести очередной платеж по кредиту, приглашайте на бесплатный разбор этого дела. Регистрируйся по ссылке ниже. Ну а теперь давайте перейдем к секретам. Какие есть секреты? На самом деле, три секрета кроются в ступенях мышления. И надо понять, кто на каком сейчас стадии мышления находится и постараться перейти на ступень выше, если вы еще не на третьей. Первая стадия мышления, это когда мы думаем, что деньги нужно где-то заработать, у кого-то взять или украсть. То есть какая-то есть одна единственная модель, это заработка дохода. И ключевая здесь ошибка о том, что она одна. Зачастую на первой стадии мышления мы ищем деньги для решения каких-либо проблем, это может быть заплатить кредит, заплатить налоги, ЖКХ, это куда-то поехать, и соответственно мы мыслим категории, когда нам нужны деньги для решения проблем. И соответственно в этом и есть утопия, что деньги должны делать деньги, деньги можно зарабатывать другими источниками, можно перейти на вторую ступень мышления и соответственно там уже примножить. но когда мы находимся на первой, мы как будто закрыты от этого канала денежного и не видим, что есть что-то выше. Добрый вечер, я мистер Крабс. Я люблю деньги. Вторая ступень денежного мышления — это о том, когда мы уже думаем категория накопления. Зачастую это на примере людей, у которых где-то зарабатывают, откладывают, и они потихоньку копят деньги. Копят они их в основном в банке, да? Это может быть как банк трехлитровая банка, так, соответственно, и банк, допустим, Сбера. То есть какие-то проценты вклады или под подушкой, и они потихоньку занимаются накоплением. Я купил ну, большую я, комнату я, золотых я, монет я, и нервно в них, как Скрудж МакДек. Как правило, у таких людей есть правило. Это не брать в долг и не давать в долг. Потому что они верят и считают о том, что это плохо сказывается как-то на денежной энергии, о том, что это можно дать и потерять, потому что не каждый человек вернет. И, соответственно, если ты берешь кредит, то, соответственно, понимаешь, что ты переплачиваешь, соответственно, за это. Но у них есть своя стратегия, которая им позволяет все равно идти. И где-то в возрасте 50-60 лет у них формируется подушка безопасности, довольно-таки большой денежный капитал, накопление, возможно, даже какая-то недвижимость и не одна. Отличает от первой категории, да, от первой ступени мышления, вторую. То, что они уже готовы да, немножко откладывать, копить. Они не только деньги тратят на какие-то нужды, на решение проблем. Они поняли, что вот есть деньги, разделили пул этих денежных средств, которые деньги нужны для выживания и деньги для накопления. То есть, они свой доход уже разделили на, на процентовку, на личные нужды, на развитие и накопление. Третья ступень денежного мышления – это людей, которые уже понимают, что деньги можно приумножить и сделать несколько иксов. Но здесь есть риск. Если посмотреть, то самые успешные и богатые люди из списка Forbes, это люди, которые успели построить какие-то системы. Они приумножали деньги, именно приумножали, они а не скопили они рисковали. То есть это либо какой-то бизнес, либо это рисковые инвестиции. И, соответственно, понимали, что этот риск может их привести к успеху. Они не боялись потерять деньги. Они знали, что эти деньги могут быть, ну, никогда не приведут к результату. Можно посмотреть на Дональда Трампа. Он трижды был банкротом, естественно, и кто сейчас? Он сейчас один из самых богатейших людей на планете. Потому что он относится к банкротству совсем по-другому, к своим обязательствам. То, что если не может платить по кредитам, хорошо, я прогорел, ничего в этом плохого нет. Я получил опыт, у меня есть теперь знания, как сделать так, чтобы заработать еще больше. И ключевое, что здесь отличает людей категории от первой, второй и третьей, вот на третьей категории они уже готовы к этим рискам, готовы к расходам. Они понимают, что деньги это всего лишь инструмент. Это не то, что держит, решает какие-то проблемы или 7 задачи. Это инструмент, которым можно управлять, который можно вкладывать, который можно инвестировать. Они научились это делать, и можете научиться и вы. На марафоне вы узнаете все секреты денежного мышления, которые проверены лично мной и которые работают. Регистрируйся на марафон, ссылка ниже. Если ты хочешь узнать более подробно, то, пожалуйста, есть видео, ты можешь перейти и посмотреть. Надеюсь, тебе видео это было полезным. Поддержи его лайком, пиши комментарий и подписывайся на мой канал. Здесь много полезного контента. И до встречи в следующем. В следующих видео.